Всем привет. Я шашлык. Популярный среди этих деликатес. Я в тренде. Меня любят дети. Готовит дома, когда закатывает вечеринку. Меня любят взрослые дети. Каждый знает приглашать меня на вечеринку. Это того стоит. Тебя любят японцы. Ты вреднее меня. Ты целый пимекан. В твоем составе нету полезного. Тебе живут стадо паразитов. Так что вали, граждан, полусырая рыба. Вот это было обидно, ты здесь, никто, перестань считать себя богом, ты сплошная весь своей пару кусочков, и он в больнице, уличная шаурма, это словно ковник я из Японии, и просто восхитительно, меня каждый пробовал, услышал в ответ, что я На меня любит все на свете я дорогая штука, литин я, классный, ты никто, ты проиграл. Выиграл кто? Следующий решать тебе голосу в нашей группе ВКонтакте. Великая Ред битва продолжается. А если тебе понравилось это видео, то ты можешь поставить ему лайк и подписаться на канал. Также добавляйся ко мне, в друзья, ВКонтакте и вступай в группу. Там проходят все голосования.